Мы с саньком намазали стул талау и суперклеем. Вот что из этого вышло. Ну что это, блядь, такое? Нет, ну что это такое?